Второй пункт, это, кстати, сейчас пошаговый план идет, если вы не помните. Второй пункт это точка отсчета. Это очень важно, это мега важно определить ваш начальный уровень. Но первое, самое главное, попадаете в ноты или нет. Если вы в ноты не попадаете, надо бежать бегом к педагогу по сальфеджу. Вот просто э, бежать бегом. На живые уроки, чтобы вот в пианино, вот вы, вот педагог, вы занимаетесь. Если такой возможности нет, петь какие-то распевки, по приложениям заниматься. Возможно взять мой курс «Новичок», там есть специальные распевки. Ну, вот в такой последовательности. Как вам определить ваш начальный уровень? Первое, вы можете пройти платную диагностику голоса, либо у меня, либо вы можете пройти и у других педагогов, сейчас такое делают. У меня есть два формата, один бюджетный 1000 рублей по аудио-видеозаписям, другой 3000 рублей, которые мы будем разыгрывать, там более глубокое, глубокий идет анализ, переписка с вами в соцсетях. В WhatsApp, в мессенджере я даю вам определенные задания еще выполнить, слушаю. Но, ну, в общем, более такая глубокая работа, иногда даже созвон для обсуждения деталей, либо вы можете пойти на какое-то бесплатное прослушивание. Сейчас очень много таких предложений, особенно в Инстаграме, мне они вылетают, но здесь есть один нюанс. Понимаете, зачем делают бесплатное прослушивание? Ну, не для того, не потому, что прям все педагоги по вокалу сидят без работы, у них куча свободного времени, им заняться нечем вот они вам делают бесплатное прослушивание. Это делается для того, чтобы впоследствии вы стали учеником, заинтересовать вас и так далее. А если это хочет педагог, значит он вам скажет, скорее всего, ну может быть и правду, не хочу клеветать, но педагог будет заинтересован в том, чтобы сказать вам то, что вы хотите услышать, что надо заниматься, и пятое, и десятое, и все будет окей. Okay, да? Ну вот только надо позаниматься. И, скорее всего, правдивого анализа своего голоса вы не получите. То есть тут тот момент, когда бесплатный сыр в мышеловке. Поэтому, когда вы приходите на платную диагностику голоса, педагог уже получает оплату за свой труд и говорит максимально честно. Но по крайней мере, могу за себя это сказать и гарантировать. Поэтому определяемся с начальным уровнем, понимаем вообще, на что мы способны, к чему мы можем прийти.